Бам! Привет, друзья! Давайте подождем немножко, пока соберется аудитория. Ну, сейчас онлайн видео, лайв стриминг, поэтому а, надо подождать одну-две минуты, пока народ увидит, что я онлайн и может быть подключится, если посчитает нужно Ждем несколько минут. А, два человека. Еще ждем, ждем, ждем, ждем, ждем. В общем. Я, как всегда, со шпаргалочкой, я подготовился, поэтому вот что я хочу э, сегодня обсудить. Первое, что вообще делать, э, такой сумбурный вопрос и непонятный сначала, но ну и когда я начну рассказывать, э, будет понятно, что я имел в виду, куда вложить 5-15 тысяч евро, то о чем я писал в, на выходных и многие э, дали очень правильные советы. Как искать клиентов, как это делаю лично я вот для Брисмедиа, как работать, путешествия, как это получается у Саши и Сережи. В общем, наверное, им повезло. Вот эти такие вот моменты я хочу обсудить. Я буду стараться быть максимально практичным и э, рассказывать, ну вот, вот, не про какие-то там эфемерные вещи а вот действительно вот лопата вот короче траншея копаем получаем результат вот или там что-то другое делаем а, друзья я хочу попросить чтобы вы подписались на мой Facebook, если вы еще не подписаны или добавляйтесь ко мне в друзья а, я думаю что точнее я получаю очень много писем благодарности, ну, ребята пишут, типа, Роман, спасибо, вы вдохновляете, вы помогаете, вы отвечаете, вы, в общем, классный парень, поэтому я решил, что раз это помогает одним людям, давайте э, сделаем, ну, помогите мне расширить эту аудиторию, вот, помогите распространить, скажем, позитивные э, мои волны э, для других, напишите, э, обязательно пишите комментарии, если вы согласны или не согласны со мной, вот, особенно, если не согласны, напишите, пожалуйста, откуда вы смотрите, это мега важно для меня Португалия, Украина, Россия Казахстан, Беларусь в общем, напишите, это важно итак, что делать что делать в принципе да, чтобы чтобы получать удовольствие кайфовать и в общем не знаю, зарабатывать деньги, путешествовать удовлетворять девушек и все такое Александр, сотрудники все вообще отсутствуют, потому что четверг и пятница у нас домашний день. Работаем только я, Алина, вот, и Владимир, но он чуть-чуть приболел, поэтому работает из дома. В общем, мы вдвоем. А, Талин, привет. А, итак, что делать? В общем, я всегда говорю и буду говорить, и если вы первый раз меня слышите, я скажу, вот надо быть активным, стараться быть полезным взаимодействовать и всегда искать новые контакты. В общем, все просто, да. А, ну вот как это реализовывать? Смотрите, я вам расскажу. Вчера я написал о том, что типа бум, мы сделали 4000 подписчиков на нашем инстаграм-аккаунте. И многие не могут понять, зачем это вообще. Ну то есть вообще, что это дает, а, где деньги, а, зачем тратить на это время, что дают подписчики, что дают лайки, накрутили там, еще что-то наделали. В общем, зачем это все? Объясняю это дает все то, что я вот перечислил выше. Это показывает активность, это инструмент взаимодействия и это э, способ коммуникации и поиска новых контактов. Смотрите, 4000 подписчиков, это 4000 э, людей живых. Ну, окей, пусть там будет 10 процентов мусора, какого-то там, ноготки вот какие-то. В общем, ну, значит, это три с половиной тысячи живых, настоящих людей. Знаете, что люди думают? Большинство не думает э, на плюс год. И почти, ну, менее 1% думает на плюс 5 лет. Смотрите, за 4 месяца мы смогли привлечь 3,5 тысячи нормальных людей. вот Людей, которые, ну, не, не мусор, которые обратили внимание. Они увидели Романа Стельмаха в первую очередь. Да? Вот что я вкладываю в, это, в этот проект, что я э, хочу получить. Вот, потому что я лично вкладываю примерно 200 евро ежемесячно только в этот инстаграм. Вот только вот в инстаграм with Portugal я вкладываю лично своих 200 евро. То есть первое, что я хочу получить, это, э, это узнаваемость. То есть половиной тысячи людей за 4 месяца, половиной тысячи новых людей за 4 месяца узнали Романа Стельмаха. А, хорошо это или плохо? В моем случае хорошо, потому что я предприниматель и я... А, я продаю свои услуги, продаю услуги бризмедиа. Вот чем больше людей обо мне знают, тем больше у меня продаж. Вот простая логика. А, второе: этот Инстаграм испол... выполняет функцию портфолио. А, ну, вот мы показываем, смотрите, вот мы такое делаем. Хотите себе или нет? Ну, вот сейчас много разговоров о том, что надо быть в социальных сетях. Я не буду углубляться. В общем, если кто-то не понимает, зачем быть в социальных сетях, ну, Подпишитесь, пожалуйста, на меня, вот посмотрите мою историю в течение каких-то месяцев, вы поймете, зачем это надо. То есть мы показываем это как портфолио и рассказываем клиентам, как мы это делаем и показываем. Мы не можем показывать чужие аккаунты, потому что это неприлично. Но ну, представляете, мы вместо вас будем что-то делать и потом всем рассказывать, что это не вы, а мы за вас это делаем. Поэтому мы делаем свой личный аккаунт и показываем его, что мы умеем делать. Это кросс-промоушн. Смотрите. В Инстаграме я часто вставлю ссылку на свой YouTube. Раз в две недели мы его меняем на мой Facebook. То есть в Инстаграме есть аудитория половиной тысячи людей, я им говорю, ребята, вот моя история, подписывайтесь на мой Фейсбук. И ребята из Инстаграма из подписываются на Фейсбук. Я снимаю новое видео, я вклада, вкладываю в ссылку и пишу, смотрите новое видео. Они идут и смотрят новое видео. В общем, это еще один инструмент продв... ну, продвижения, что ли. А... Ну вот вы ютубер. Если вы продвигаетесь только в Ютубе, вы там, допустим, получаете 100 просмотров. Если YouTube плюс Instagram, вы получаете 120 просмотров. Ну, вот вся логика. А, я вот реально думаю на плюс 5 лет. Плюс 5. Смотрите, 3 года пролетело, вот через 2 недели будет 3 года, как мы в Португай. 3 года пролетело, как один день. То есть, смотрите, многие меня знают уже больше, 3, больше, чем эти 3 года. Вот сядьте, подумайте, что у вас получилось за эти 3 года сделать. Просто вот задайте вопрос, что я сделал за три года, пока Стельмах там вот э, в Португалии что-то вот рассказывает, там непонятно чем занимается. Простой вопрос задайте, я не говорю, что я сделал больше, может вы сделали больше меня, окей, круто, а, просто вот значит все супер, значит вот, вот сравните вот условно со мной, если меньше, значит значит мало, если больше круто, а, если так работать 5 лет, за 5 лет можно собрать аудиторию 50 тысяч человек 50, 100 тысяч, 200 тысяч Ну 200 тысяч человек, аудитория в 200 тысяч человек позволяет, ну в принципе Не беспокоиться уже о завтрашнем дне, потому что ты можешь продавать э, Ты можешь продавать экскурсии, ты можешь продавать штаны, ты можешь продавать крем для обуви Ты можешь, ты можешь все, что хочешь Рекламный пост у Инстаграм аккаунта с аудиторией в 100 тысяч человек Стоит, наверное, где-то 200-300, может быть, 400 евро Ну вот 400 евро Я думаю, что многие из тех, кто живут в Украине, в России Получают 400 евро, может 500, ну, ну 700 Просто вот так, сделал рекламу Давай напишем о чем-то Думайте про 5 лет Думайте про год, два, три, что это даст дальше следующее куда вкладывать 5 10 тысяч евро 5 10 15 тысяч евро я задал этот вопрос потому что мне задал его один из моих друзей Игорь, относительно цены на, на пост в Инстаграме. Я скажу вам, я скажу так, что да, на 100 тысяч цена взята из потолка, но она основана на, реальных, на реальной цене людей, у кого аудитория в 15-20 тысяч человек. Вот 15-20 тысяч человек, мы с ними связываемся, многие из них хотят по 50 евро. Вот 50 евро, 15-20 человек, я умножил на 10. Пост у аккаунта, у которого 10 тысяч подписчиков стоит где-то 20 евро. Минимум, минимум. Это если примерный так называемый engagement rate, уровень вовлеченности там 7-10%. Вот. Да, все меняется, но если ничего не делать, точно ничего не будет. Надо меняться вместе с изменениями. Куда вкладывать 5-15 тысяч евро? А я это задал вопрос в фейсбуке если вам интересно отмотайте мою ленту 2, на 2 дня назад не не на 2 на 3-4 дня назад вот я спрашивал там 250 комментариев очень благодарен всем кто оставил свой комментарий это мега важно и сейчас если вы э, если вы смотрите это видео оставьте свой комментарий это важно Ну, поделитесь своей мыслью я сейчас расскажу почему это важно вот чуть чуть чуть чуть буквально позже а Итак, 15-20 тысяч, 5-15 тысяч евро. Куда вкладывать? Мне сказали, первое, первое, наверное, самый популярный ответ образование, второе в себя, третье ⁇ биткоин, третий, четвертое ⁇ путешествие и недвижимость. Вот, пять человек. Смотрите, я хочу быть максимально... Да, и пропить тоже было. Я хочу быть максимально практичным. То есть не просто вот, давайте, вот если у вас 15 тысяч евро, вкладывайте в себя типа, блин, Рома, что это за, куда в себя, ну, типа, э, в... то есть знания покупать, э, путешествовать, э, правильное питание или ну что это такое в себя, вот давайте просто буквально представим, что вот у меня есть здесь 15 тысяч евро, ну или ладно, давайте не у меня, давайте у простого парня, ну обычного парня такого, как я был там три года назад, вот в Киеве, да? А, есть 15 тысяч евро. Вот куда их вкладывать? В недвижимость мне пишут. А, ну, за 15 тысяч евро ты не купишь недвижимость. Ну, ну, не купишь ты недвижимость за 15 тысяч евро. Ну, это не инвестиция будет. Ну, купил ты э, в селе хату какую-то, ну она, ну, она развалится, потому что... Ну, ты можешь ездить на рыбалку бухать там с парнями. Ну, все. То есть, ну, может быть, будет... Э, Будет какое-то какое-то удовлетворение. Вот. А в образовании. Ну куда? Вот 10 тысяч евро, 15, куда? В MBA. Ну, второе высшее давайте получим образование маркетолога. Ну, это мусор. Потому что мне кажется, что 95% вузов. И тех предложений образования, которые есть сейчас в Украине, ну в Украине точно, в России я не уверен, но я думаю, ребята, вы сами знаете, какое у вас там образование, если вы из России. А, ну 95% того, что преподают в вузах Украины, это мусор. Ну оно неприменимо. Окей, давайте MBA, да, например, вот мне 32 года. А, как раз возраст для MBA, а, какой MBA? Украинский. Ну, типа, за 15 тысяч евро я могу позволить себе украинский, наверное, МБА. Хотя я не знаю. Если у меня есть 15 тысяч евро, то я уверен, что МБА это не то, что надо. Потому что, если у вас есть 100 тысяч евро, и вам нечего делать, ну, типа, вы не можете найти себя, то для того, чтобы был толчок, идите получать МБА. Но если у вас 15 тысяч евро, вы идете в МБА, и там там парни, которые там зарабатывают по 10-15 тысяч евро в месяц, ну... Ну да, это нетворкинг и все такое. Но, но я думаю, что вы не будете им интересны. Ну, наверное, то есть это лучше, чем ничего, но, но это, мне кажется, неэффективно. А за границу вы не сможете за эти деньги поехать. Ну, наверное, можно магистратуру закончить в Португалии. Но 10 тысяч евро это, это мало. А но, в общем, образование, блин, это не, не самое эффективное, что я, бы, что я бы предлагал, мне кажется. Может быть, может быть, я, я чего-то не знаю или чего-то не вижу. Все зависит от людей. Кому что надо, да? Кто-то хочет получать образование, или он э, там сопьется. Окей, получай образование, лучше, но не пей. Биткоины. Биткоины это просто жесть. Ну, чувак в Киеве, скажи, покупай биткоин. Биткоин стоит 6 тысяч. Купи два биткоина, все. Ты вложил, жди. Мне кажется, что Киев, что Украина, Россия уже проходили эти э, эти эти варианты. МММ и всякое такое. Ну, то есть я не говорю, что это плохо. Это нормально. Может быть. Но это, блин, ну это не последние 10-15 тысяч евро. Вот. Вот Игорь у меня спрашивает, что все-таки делать. Смотрите, я расскажу, что я сделал. Вот. Я по сути вот, вот это сделал. Я задал вопрос, потом я понял, что вот действительно я это сделал. У меня было там 20 тысяч евро или 30 тысяч евро. Я купил себе время просто. Вот я не пошел на работу. Я уехал в Португалию, я не пошел на работу за там 700, 800, может там 600, 500 евро. Я, я решил, что я потрачу эти 10, 15. 20 тысяч евро, но я не пойду на работу, для того, чтобы была возможность а, знакомиться, коммуницировать, учить какие-то новые вещи, а, взаимодействовать, стараться быть полезным, чтобы у меня было время. Когда, у вас, когда вы заняты на работе, у вас нет времени просто а, читать, думать, а, планировать взаимодействовать, но ну, у вас нет ни настроения, ни времени, я был, я был там, я работал по 12 часов э, в сутки, вот и Алина работала, по 12 часов в сутки в банке, то есть ты, ты занят, ты приезжаешь мертвый просто, у тебя нет времени написать какое-то письмо, э, задать вопрос кому-то, добавить ценности какой-то комментарий оставить комментарий чтобы другие увидели вот смотрите наталья норвиг да она пишет согласна насчет второго образования во всяком случае выше вот вот это видео посмотрят там 500 700 тысяч человек если она оставила правильный комментарий а я считаю, она проставила правильный комментарий э -э она может заинтересовать других людей другие люди ответят ей и так рождаются как бы отношения так рождается дружба так рождаются взаимодействия. Вот, и так рождаются по сути, по сути и бизнес если в конце концов и деньги так получаются. ну, ну вот так а, в общем а, давайте опять вернемся к максимально практичным вещам вот я вот подготовил буквально вот следующие вот фразу. Давайте разделим на две вещи. Да? Ну, первое, надо найти то, что вам интересно. Вот все говорят о том, что найдите то, что вам интересно, и делайте то, то, что вам интересно. Вот, конечно же, это, блин, мега сложно. Ну, блин, это капец как сложно. Это просто почти нереально. Ну, вот, давайте вот я вам помогу. Вот, разделим на две вещи. Первое. Если вы помните, как вычислять интегралы, если вы можете вспомнить там несколько законов Ньютона, или вас тянет на все, на, вас тянет все время разобраться, вот как там устроена, допустим, галактика, а, если вот так то вам, наверное, надо заниматься программированием. И вот делать вот, это, вот то, что вы делаете, вы, скорее всего, найдете э, там деньги. Если, если нет, вот так как меня, то есть вообще, вообще, я не могу запомнить там какие-то вещи, я не могу, э, я, я не помню школьную программу, ну, ну, ну, это просто жесть. Ну, то есть 95% людей такие, как я, они не знают эти интегралы, это все мусор, хотя у меня была хорошая отметка в школе. Вот. А, тогда вам надо делать вот в принципе то что я старайтесь взаимодействовать с людьми старайтесь найти новые контакты вот постарайтесь купить себе 1, два три часа в день вот уйдите с э, работы которая вам вас э, заставляет работать 12 часов в день уйдите начните получать меньше если у вас есть 5000 евро вы можете год год в принципе работать там на полставки вообще вот э, э, вот выделите два часа три часа в день на то чтобы заниматься собой с собой первое заниматься узнавать то что вам интересно например вам интересно вязать вступите в какие-то группы в фейсбуке по вязанию вам нравится путешествовать начните взаимодействовать с теми кто путешествует смотрите youtube их пишите им комментарии задавайте вопросы они будут отвечать вот вы начнете проникаться вот этой идеей путешествия вязания, я не знаю рукоделия. Изучение английского. Вот все, что все, что вас интересует, вот начните тратить на это время. Начните тратить час, два, три часа в день на это. Где их взять? Купите их у себя. вот Потратите тысяч евро в год на это. Не тратьте ни на что, уйдите с работы, уйдите на полставки. Вот сколько вы зарабатываете? Зарабатывайте тысячу евро. Значит, уйдите на 500 евро, выделите полдня себе. Начните коммуницировать, начните писать то, что вам э, интересно по вашей теме. Если это вязание, вы что-то узнали, где-то где что-то прочитали, напишите об этом. Таким образом вы будете формировать свою, с, свою, э, свою аудиторию. То есть вокруг вас будут, э, будут объединяться люди такой же, с такими же интересами. Понимаете, вам будет легче, вы будете, вы будете вместе двигаться вперед. То есть... Вас начнут замечать лидеры, скажем, из вашей области, ну, там, может, не миллионники, но какие-то люди, которые смогут вам дать совет. Вы сможете вот каждый день улучшаться, улучшаться, улучшаться. Вот я так сделал, ну... Я потратил 10 или 15 тысяч евро здесь в Португалии, но меня, ну типа бум, что делать? Все, я сел, и я не знаю, что делать. То есть, если бы у меня была работа, я бы пошел на работу, вот какую-то, типа в банке, и опять фигачил бы по 12 часов в день. Ну, вот преимущество в том ваше, что вот вы сейчас смотрите, я вам это говорю, потому что мне это никто не сказал, может быть, я не искал, но если вы смотрите, значит, вы ищете, вот, вот вам ответ. Купите себе время, начните коммуницировать, начните, начните э, делать что-то, чтобы быть полезным людям. В конце концов, смотрите, я стараюсь это делать. Вот вы смотрите на меня, там, я не знаю, вы в друзьях у меня, вы каким-то образом там, заметили меня. Ну, постарайтесь повторить то же самое, что делаю я. Поверьте мне, через три года пфф, это будет совсем другая история, вообще другая история. Ну, смотрите, вот, вот Брис вот люди, вот мы делаем. Ну, то есть, это, это не написано с книги там Стива Джобса или чего-то еще. Ну, пролистайте мою ленту на два года назад. Вы все это увидите. Более того, эта история только начинается, и вы увидите, как это все будет развиваться. А... Такс. В общем... Следующий вопрос: как найти клиентов и как это делаю я? Это, блин, просто офигенная тема, потому что, потому что ну вот буквально сегодня один, один дядька из Северной Каролины перевел 300 евро, 30 процентов за простенький сайт, который мы запилим до понедельника вот просто вот сегодня на paypal он перевел их. где я его взял где этот дядька как вот его найти вот это сайт на WordPress. это может делать 90 людей в принципе вот есть руки вот ты можешь это делать ты можешь заработать тысячу евро за три дня как это сделать как найти этого клиента вот смотрите что я сделал я я раньше рассказывал и но ну, буду повторять потому что не все не все давно следят за мной я сформировал базу агентств, маркетинговых агентств по, ну, скажем, интересным с точки зрения финансов стран. США, Канада, Норвегия, Швеция, Голландия и другие, в общем, вы поняли, да? Не Индия, не Бангладеш, не там другие разные страны, у которых, скажем, нет денег, а те, у кого есть деньги, те, которые готовы платить в 2, 3, 5, 10 раз больше, чем те, у которых денег меньше, в том числе и Португалия, например. Вот, я создал эту базу. Как я это сделал? Я взял LinkedIn, отфильтровал по Digital Agency, по стране, по USA, и начал искать, вот рутинная работа, начал смотреть, кто там СИО кто глава правления, заносить это в Excel, потом его контакты, его email, его э, Facebook, его Instagram, потом Facebook компании, Instagram компании, Twitter компании, начал их всех фолловить, э, вот по всем, этим, по всем этим каналам, ну, это две тысячи с половиной контактов, две с половиной тысячи контактов, знаете, сколько времени на это ушло? ну, наверное, где-то где год, вот, где-то год, вот год я формировал эту базу, я их начал фоловить, начал лайкать, комментировать, взаимодействовать, ну, вы можете, если вы в ленте, вы видите, что я иногда комментирую или лайкаю каких-то непонятных людей, которые пишут на английском языке, или агентство маркетинговые. вот, прошло полтора года, или больше, два года, за это время многие, многие, многие из них обратили на меня внимание, добавились ко мне в друзья в Facebook, начали фолловить в Инстаграме, в Твиттере. Ну, Twitter это мусор, забудьте. В общем, не надо о нем говорить. А... И вот а... А... и папа, ты меня сбил. А да я начал коммуницировать с ними они начали отвечать ну то есть мы начали лайкать друг друга и вот он он понимает что я занимаюсь я пишу по-русски но он понимает что я занимаюсь веб программированием что мы занимаемся веб-девелопмент и он пишет рома а сколько у тебя стоит вот сделать вот такой сайт мы оценили сказали столько все круто ну у нас два года отношения вот мы он смотрит на меня там два года полтора года год Многие говорят мне, когда я это рассказывал полтора года назад, мне говорят, ууу, есть другие варианты, есть другие варианты, быстрые, там типа бам и все, бам и все, разные площадки типа Одеск, типа Upwork, где ты выставляешь свою кандидатуру, тебя покупают. Ребята, это вообще не так, ну то есть. Есть sales, есть продажи, вот там, где ты на площадке, тебя купили и ты сделал. И есть маркетинг, который это долгосрочная игра, но она формирует очень тесные отношения. Вот За то, что я его лайкал, комментировал, там взаимодействовал два года, он мне сегодня прислал проект. И скорее всего, у нас будут длинные-длинные отношения по очень хорошему рейту, который там в два раза больше, чем, чем платят португальцы, и чем платят там, в Украине и в России. Вот. И степ by степ степ это не один человек. Это не один человек. Это... На прошлой неделе мы говорили, с, я говорил с, э, с главой правления тоже э, маленького маркетингового агентства в Великобритании, в общем, для них тоже, условно, 45 евро за час платить, это, ну, это нормально. Где 45 евро в час взять в Португалии? Нет таких цен. Они не готовы платить 45 евро в час. Поэтому, поэтому мы играем в долгосрочную игру. Мы взаимодействуем, лайкаем, комментируем. Этот, они нас видят, приходят, спрашивают. Мы, в общем, поддерживаем и строим отношения за, в итоге. И получаем 45, 45 евро в час. Вот, как получается это, как, э, еще один вопрос, который я хотел обсудить и говорил об этом, э, как вот зарабатывать, как работать путешествие, путешествуя, ну, по сути, просто надо начинать то, что вот я сейчас говорю, делать. Как это получается там условно, у условного Саши или Сережи, который сейчас вот э, находится где-то, там, на шри-ланка или там в таиланде или даже в португалии в испании или где-то там путешествует по африканским странам и зарабатывает деньги как у него это получается он просто начал начал раньше просто он нашел этого фила или этого алекса год назад и этот алекс ему дает тысячу евро там в три месяца и, или в два месяца и он может просто путешествовать или жить в другой стране все вот в чем смысл Думайте про один, два, три, пять лет Потому что оно пролетает очень быстро Но вот каждый день, каждый день, каждый день что-то делать Шажочек, шажочек, шажочек В перспективе пяти лет это вообще другая история Смотрите, я, я говорил о том, что я учу английские слова Смотрите, вот Смотрите, сколько их уже Вот вчера я Вовчику говорил спрашивая любое слово, смотрите, вот Вот, это за месяц Понимаете? Ну, тут я не знаю, 300, наверное, или 500 слов. Просто каждый день по полчаса. Скажите мне, что у вас нет полчаса в день. Если у вас нет полчаса, то ну, вы неправильно занимаетесь своей жизнью. Просто вот надо остановиться, вообще ничего не делать, уехать на три месяца куда-то, потратить все деньги, приехать бедным без денег и начать думать по-другому. Потому что если вы не можете найти полчаса в день... Вы просто теряете свою жизнь а, в целом все что я хотел сегодня сказать а, надеюсь что это полезно это блин действительно полезно и если вы не видите в этом пользы значит вы дебил или просто слепой а, делайте лучше репост потому что это действительно может помочь многим людям действительно многие многие многие многие пишут и говорят что ну вот они что-то начинают делать и у них что-то получается пока спасибо и классный вам что там четверга и пятницы